Всех приветствую, дорогие друзья, на Игровой Истине. Меня зовут Парниша. И у нас э, новая игра. Неожиданная, необычная игра на нашем канале. Э, я решил проходить серию игр Наруто, друзья. Да, это будет, я думаю, очень круто. Будет что-то эпичное, потрясающее. Вау, вау, вау. Вообще, э, я много до безумия хочу вам что сказать по поводу Наруто. Вообще серии. Это... Это, блин, реально очень много информации. Короче, как вы заметили, друзья, да. Э, что с геймпадом? Блин, геймпад. Э, странно. Реагирует он, конечно. То он работает, то у меня не работает. Сейчас, 5 секунд. Так, да, у меня какая-то проблема непонятная с батарейками на геймпаде, потому что вроде как бы вставляю те же, которые были батарейки, точнее, новые вставляю, как бы он светится у меня. А потом вставляю старые, тоже светится. А, я не знаю, потом чему-то бросает работать. Ну, короче, наверное, батарейки реально сели. Прошло, наверное, лет 5 Реально, лет пять, друзья. Как я покупал вот этот вот потрясающий геймпад. Себе. И с одними батарейками он уже прослужил вот пять лет. Жесть, я прошел много игр вспом... ну, на нем. и Вообще, п -п -п -п, без нареканий. Вот пришлось батарейки заменить. Что по поводу Наруто, друзья... Uh, вообще, как вы сами видите, что на канале, на моем, много других различных uh, игр Я люблю Assassin's Creed, метро Stalker, там, Deus Ex. Ну, все вот этом роде, короче, игры, которые заслуживают какого-то философского такого смысла, подхода Логического какого-то замысла, не знаю, как сказать вот. Ну, короче, душевное что-то такое интересное вот, и тут бах, на нашем канале, аниме, э, игра, Наруто, да, я с детства увлекаюсь Наруто, друзья, обожаю Наруто, не просто как аниме, а смысл его, вообще я аниме не люблю, если честно, но Наруто для меня исключение, вот, из всех файтингов, например, исключение для меня составляет это, ну, Mortal Kombat и чуть-чуть Tekken, э, это тоже файтинг, как бы считается Наруто, ну, само собой. Э, тоже исключением стал для меня, потому что э, я не ожидал вообще, как бы, по всяким, когда картинам, ну, франшизам, там, фильмам, мультфильмам делают э, игры ну они получаются ни о чем мышными, все мы это знаем Но вот Наруто, это шедевр, реально, что само аниме, как мультфильм, э, что сама игра просто круто сделано, просто постарались разработчики, просто, просто офигенно круто, вообще, просто мне, мне очень нравится. А, что хотел бы сказать по поводу вообще прохождения, в принципе, друзья, почему я начал это проходить, да потому что а, я прошел сам а, третью и четвертую части, да, всего четыре части Наруто, а, они а, именно поделены по четырем ступ ступеням, как сказать, нашего героя в аниме, вот, то есть, э, с э, первого момента, как вообще мы с ним знакомимся, до момента такого, когда он становится Хакаго. Вот, то есть, главным ниндзя в деревне своей. Вот, то есть, четыре вот этих эпизода его жизни мы проходим. Так и поделена сама, в принципе, на эта игра. Вот. Э -э, третью, четвертую части я проходил. Третью часть даже я записывал обзор на нее. Давненько, конечно, это было. Как раз, наверное, лет пять назад... Вот это было примерное, я так думаю. Вот у меня на канале можете посмотреть э -э, в плейлистах, провести э обзоры э на различные игры. Там обязательно будет наруто, да, Full э Storm, да, на третью часть, как-то так. И, друзья, в принципе, третья часть мне до безумия понравилась. Я думал, она будет лучше четвертой, потому что четвертая немножко, она, знаете. Другой рисовки Но потом, когда я разыгрался, я понял, что четвертое Это шедевр Что третий шедевр, что четвертый шедевр Потом посмотрел почти э, в принципе, на ютубе Прохождение первой и второй части И был разочарован тем, что это Эти две части на английском языке Я думал, блин Думаю, какая жесть, думаю, не хочется мне это, ну, как-то играть на английском языке и все такое. Начал с прохождение других ютуберов, короче. Смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, потом думаю, дай-ка я положу поподробнее, получше. А я люблю, когда мне что-то нравится, вот, вот, как крот копаю, другие друзья, информацию, до да безумия изучаю, что, где, когда. И откопал, и потратил, наверное, около двух часов на то, чтобы найти правильно, и установить русификатор, которого вообще почти нет в нете. Реально, его нет. Вот. Кое-как мне это удалось. На первую, тем более, часть. На вторую будет проще, вроде бы как, найти его. Но в нете нет. Реально нет, друзья. Это, это сложно. Потому что я скачивал, наверное, около 10 архивов. И все они были повреждены. То есть, вроде как бы со специальных... Ну, не специальных, как бы. С хороших сайтов, все нормально, но везде архивы не открывались. И я пошел, короче, с помощью там своих мега-ультра-крутых программ, мне получилось каким-то образом зайти в поврежденный архив и оттуда вот эти файлы, короче, перенести. Затем второй вопрос возник. А как вообще устанавливать этот Нигде установки ничего не написано повезло мне чисто как бы информацию найти такую у одного типа на ютубе что просто кинуть папку тупо в игру э, с файлами и все я вообще был удивлен что никакой замены даже игра не попросила ничего просто тупо вот так сделай и все я впервые встречаю за все время реально поэтому э, что-то ну как бы, как, как бы самое основное здесь переведено то есть какая-то какие-то частные наверное, люди может быть один даже человек я не знаю кто этим занимался но аплодируем конечно же моему стоят друзья что хоть как-то он постарался перевести эту игру или это компания или человек ну как-то постарался вот, я не здесь ничего пока не настраивал Не настраивал, так как я бэпку на 5 секунд отключу Потому что мне здесь нужно настроить, все. Вот, это первый запуск моей игры Вообще, в принципе, первой части Поэтому... А, вон как Ну, SMMA покруче вроде как Тут даже вот такая есть Это, как ее, сглаживание Текстур, кольти Так э -э... Странно, как бы высокие высокая текстура стоит слева а справа низкая наоборот должен быть ну ладно uh, shadow quality вот вот так вот да правильно мочу мочу мочу мочу блюр дальше что я хочу сказать вам друзья Почему я начал вообще проходить э, Вдруг внезапно Наруто на канал, на канал его записывать Да потому что э, Я до безумия хотел четвертую часть записать Мне до безумия просто вообще понравилось Это шикарная часть Третью часть кстати я еле приеле еле прошел Она настолько была в конце В самом конце сложная До безумия там были сложные бои Я помню я, Джойстик просто чуть не сгорел нафиг Как я нажимал на, на эти кнопки вот, кстати, очень опции простые, вообще все просто, вот и думаю, четвертую часть, наверное, как бы ну записать, но как-то насомневался в этом, но в конце концов вот видите, я приступил к этому а что мне по-настоящему подвигло на все вот это на, запис на записание всей всех целых четырех частей э, дорогие друзья э, это, как я смотрел, прохождение первой так, первый посмотрел, да, часть, вторую, второй части Наруто, потому что люди, которые вот это снимали, мне, извините, хотелось бы оторвать им руки и языки, потому что они нормально не озвучивали, не объясняли про игру, ничего, э -э пропускали огромное количество моментов в игре, я думаю, боже, как можно записывать так игры, вот, вот почти все так записали, из блогеров, которые я находил, ну, находил в том же Ютубе. Думаю, боже, как? Вот как? Я не понимаю. И чаще всего, если честно, друзья, когда я э, думаю, во что поиграть, и вообще, ну, в принципе, потом, открывая, например, эту игру на Ютубе, я смотрю, думаю, какой криворукий дурак так ее проходит. Думаю, что за ужас какой-то. И думаю, я не могу этого допустить, поэтому... Надеюсь, что вы будете смотреть мое прохождение, дорогие друзья, и это будет что-то с чем-то, потому что я буду очень стараться, я обожаю Наруто, это будет... Эмоциональная, крутая, яркая игра, крутое, яркое прохождение. Надеюсь на ваши лайки, подписку, там комменты, все в этом роде. Вот серию, точнее прохождение по Наруто вы сможете найти в плейлисте "Серия игр Наруто". Вот "Ультимейт Ниндзя Шторм". Вот все будут четыре части в одном плейлисте, такие друзья. Вот поэтому я думаю вы не заблудитесь, просто один плейлист. И там все будет находиться. А, Как-то так. Поэтому мотивацией послужило то, что многие не умеют записывать, я так считаю, игры. Ну, в принципе, наверное, 70% игр точно я записал по этому вот мотиву на своем канале. Поэтому, друзья, это была такая вводная часть, такой инструктаж. У меня горло пересохло, реально. Много болтаю, заболтал вас. Вот, это будет, конечно, очень круто, очень офигенно. Так, я нажал на кредиты. Кредиты это... Э, титры? Кто мог подумать? Так. Э, интересно пропуск на старт. Вот, как-то вот так. В самом начале нам показывают э, Рисинган. Вообще круто. Вот все круто. Ну, конечно, части друга, друг от друга отличаются. А, вон еще фишка. Ага, это я зашел. Странно, я нажал загрузка, а мне открыло меню. Что за жесть? Режим приключений тут у нас есть. Настройки игры, свободный бой и все. Ага, ну, в принципе, очень все просто, все понятно. То есть, эта часть не рассчитана э, на мультиплеер. Вторая часть не знаю. Третья часть там точно уже есть. И что-то точно есть. Вот, как-то так. Даже вышла еще одна часть. Точнее, не вышла, а она уже давно есть. Revolution. Я ее тоже буду проходить. но она какая-то такая дополнительная, что ли. Необычная часть. Странная. Вот. Ее тоже буду проходить. И еще есть часть новая. Вот самая последняя игра. Вроде бы, когда Наруто что-то там против Барута что-то ну, странное название. Короче, эта игра именно связана с мультиплеером. Нет, это же не мультиплеер, я бы сказал, это ММО полностью. И там просто тупо какие-то рандомные персонажи, выбираешь их там цвет кожи, там волосы и так далее. Но героев таких мы... Ну, короче, там нету таких героев, как вот в аниме. Поэтому я ее проходить не буду. И, в принципе, нет, там есть небольшой, наверное, какой-то сюжет. Ну, думаю, зачем он вообще нужен. Поэтому, друзья, мы увидимся с вами э, в первой серии прохождения. Э, я надеюсь, вы прекрасно меня поняли, выслушали. Спасибо за понимание, и за то, что слушали. Вот, очень хотелось высказаться по поводу Наруто Я вообще его люблю за то, что Не то, что да, я не закончил ту еще мысль За то, что э, это не только аниме А аниме, которое помогает двигаться вперед То есть, э, как Наруто встает как, как, как Наруто падает и встает В своих всяких вот э, проблемах жизни Этому, ну надо реально это нужно, Этому нужно научиться каждому то есть не сдаваться. Поэтому я люблю за это Наруто. Я обожаю его за это, за его силу воли, нескончаемую, за его огонь внутри. И это круто. Это реально круто, это Наруто. Поэтому увидимся, друзья. Обязательно ставь под, точь, подписывайся, лайк ставь и коммент пиши свой. А, с тобой был Парниша, и переходи в, а, в следующее видео, там мы будем начинать. Пока. go